Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Мне пришли новые игрушки антистресса, они называются скриши. Все ссылки на данные товары в описании под видео. И давайте же посмотрим на них поближе. Первую игрушечку, которую я вам хочу показать, это вот такой вот огромный барашек. Он очень качественно сделан, он очень яркий. И Олечка его берет с собой в кроватку. Мне кажется, он как раз подходит для сна, очень красивый и вкусно пахнет. Его приятно сжимать, он быстро принимает обратно свою форму Форму. наверху у него тортик с клубничкой очень хорошие качественная вещица лично меня этот барашек покорил очень яркий следующее что я вам хочу показать уже показывал его в видео это вот такой вот единорог очень смешной у него такие глаза в кучу не знаю чего он испугался и огромный рог голубой тоже очень красиво и Игрушечка также схожа с нашим барашком. Еще хочу показать, решили заказать игрушечку тоже в такой же расцветке. Это у нас такой воздушный шар, -шар хорошо сделан. Также его приятно мять в руках, все игрушки пахнут ванилью. Единственное, что он не очень устойчив из-за того, что основания у него меньше. И еще в такой же расцветке мы решили заказать вот такого вот барашка. Я лично думаю, что это барашек, возможно, это единорог, потому что у него тоже есть рог. Также хорошо принимает обратно свою форму, качественно сделан, очень необычная, яркая вещица. Нам с Олечкой понравилась. И последнюю игрушечку мы также купили в такой же тематике, в трех цветах. Это Миша. Мне лично этот Мишка напоминает Олимпиаду 80, когда Мишка взлетал со стадиона. Возможно, вы не помните. Он, кстати, здесь еще держит сердечко. Также очень красивый и стоит на ножках, не падает. То, что у него голова большая, то есть ничего страшного. Он очень хорошо стоит и на полочке будет украшать Олену комнату. Решила заказать вот такие вот игрушечки, чтобы они были в одном цвете и смотрелись достаточно гармонично на одной полке. Если вам понравилось это видео, понравились сквиши, обязательно ставьте лайк. Я буду их заказывать еще и показывать вам. И увидимся в следующем видео. Всем пока!